Здравствуйте! Мы с вами находимся в Дагестанской энергосбытовой компании. Вот. И сейчас мы с вами туда зайдем и посмотрим, чем они там занимаются, как они работают и работают ли они вообще. Пойдемте посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. О, общий отдел. Здравствуйте, Титка! Здравствуйте! лочка, какая прелесть. Как у вас вкусно пахнет кофе. Можем коститься домой. И сейчас. пожелать вам в наступающем году терпения прежде всего, крепкого здоровья, чтобы у вас были крепкие семьи, а главное, чтобы вы верили в добро и хотели его создать. С наступающим вас Новым Годом! Я столько мужчин в этом здании еще не видел. Здравствуйте! Здравствуйте! С наступающим Вас! Да и, но, С Новым Годом! Спасибо. Вы подарки приготовили для родных, близких? Вот вот, вот! вот! У нас сейчас спачно на этом плане. Без этого домой не пустим. Ну, этим подарочкам можно только ребеночка обрадовать. Нам ничего нету. Ой, да что? Прям как вас жаль, хочется вас обнять и заплакать. Да, да, да. да. И как же у вас тут дела идут вообще? Спасибо, замечательно. Как видите, очень много документов. Мы были в IT-отделе, и они сказали, что во всех кабинетах установлены скрытые камеры. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что это шутка. Желаю, чтобы у всех все сложилось так, как они хотели. Чтобы в семьях был лад, чтобы на работе все спорилось. Чтобы молодые строили свою карьеру, постарше – Передавали свой опыт, чтобы наша компания процветала. Уходя, гасите свет. Как вы думаете, это правильно? Да. Электронную энергию нужно экономить. Так, а ну отключи свет. С новым наступающим 2017 годом. А вы любите читать? Да. Ну а что за последнее время вы прочитали? Ничего. Времени. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а вот ваш начальник, говорят, что младший ваш, вы не переживаете, нет, вас этим как бы Абсолютно нет. А что вы можете пожелать нашим дагестанцам? Я хочу пожелать, в первую очередь, здоровья, во вторую очередь, каждый дагестанец, наверное, в душе ребенок. А каждый ребенок от Нового года ждет чего-то хорошего. Пусть в Новом году вот, то хорошее, что каждый ждет, чтобы оно сбылось. А мы все вместе этому хорошему были свидетели. Солотые слова. Привет! Желаем вам на Новый год всех радостей на свете. Здоровья на сто лет вперед! И вам, и вашим детям. В новом году, чтобы у нас было побольше хороших плательщиков. Нашему руководству больше смелости, мужества, чтобы они долгие годы могли руководить нами. Всему коллективу повышение зарплаты. Да будет свет. Это кто сказал? Если мне не изменяет память, это было очень давно. Мы сейчас с вами и с моим новым другом поднимемся в отдел реализации и зададим ему пару вопросиков. Здравствуйте. Здравствуйте. С здравствуйте. наступающим с Новым годом. Спасибо, спасибо. М -м, Какая приятная женщина. Если не секрет, а вы тут работаете? Я работаю начальником отдела реализации. А как а, реализуется свет на, по районам города и в целом по республике Дагестан? Реализуется свет по проводам нашим. Сетевая компания доставляет, а мы пытаемся собрать денежки. Вы не работаете бартером? Просто говорят, Дед Мороз приору продает. Нет, тут, увы, бартера у нас нет. Мы а. все хотим. За свой товар получить наличными Ну, в принципе, как и все Ну, какие-нибудь пожелания нашим? Самое главное здоровье, мирного неба и да будет свет в каждом доме Да будет свет! Дай пять Ой, елочка, подарочки! Я хочу сказать спасибо уходящему году За то, что мы все живы и здоровы И также здоровы наши близкие родные Слышал? Слышал, слышал Свет лучше друга в мире нет Я согласна а, а а вот я вспомнила угу. фразу "Да будет свет" сказал Владимир Ильич. Да. Опа, там еще... Здравствуйте. Здравствуйте. Наступающим вас новым Д годом. Добрый день. А как вас зовут? Меня зовут Ерешкин Андрей Владимирович. Если с фамилией. А вы понимаете какие-то подарочки, чем-то побаловаться их родных близких? Ну и с конфетками. Вообще, это военная танка. Ну да, нельзя. Интригу надо закрыть. Там не будет же сюрприза, да? А если не понравится ваши подарочки или ваш сюрприз? Ну это исключено. У нас а... такие подарочки, что всем понравится. У нас все продумано. Заранее. Это у вас как это? Все включено? All inclusive. Ну может быть, какими-нибудь пожеланиями по болоте наших, дорогих жителей республики нашей? Я бы хотел поздравить прежде всего с днем энергетика и с наступающим новым годом пожелать здоровья крепкого счастья теплого домашнего очага и прежде всего чтобы весь год в глазах была улыбка радость и только доброе только теплое присутствовало в каждой семье спасибо Ой, и как вовремя, как Эй, спасибо вам большое! С Новым годом! С наступающим!